Старителям полудрагоценных камней придется раскошелиться. За незаконную добычу янтаря, нефрита и других самоцветов теперь будут штрафовать на полмиллиона рублей. Речь прежде всего идет о так называемых хитниках, старателях-нелегалах. Но, возможно, денежное наказание коснется и простых коллекционеров, собирающих камни для себя. Из-за чего возникла такая необходимость и как российские минералы уходят за границу? Криминальную цепочку проследил Кирилл Попов. Добывать камни частникам запрещено. Можно только собирать. За нарушение закона штраф 5000 рублей. Хитников такое наказание не пугает. Типичный пейзаж для Урала. Вся тайга между соснами изрыта. Это не просто ямы или отвалы. Встречаются целые шахты. Например, это заброшенная, говорят, конца 70-х. Только чтобы ее построить требуется как минимум два года. Еще несколько лет здесь велась добыча. Все это время люди жили прямо в лесу рядом в хижине. Добытчиков, подобных Александру на Урале, немало. Одни называют их коллекционерами, другие считают браконьерами. Нелегалы нередко пригоняют в леса экскаваторы и варварски разрушают почву. Свою драгоценную жилу тщательно охраняют. Очень скоро привлечь хитников к ответственности станет проще. В середине сентября вступят в силу изменения в закон о недрах. Черным старателям придется серьезно раскошелиться. Штраф до полумиллиона рублей грозит не только за добычу, но также за продажу и хранение полудрагоценных камней. В стоп-лист вошли янтарь нефрит, берил и его разновидности аквамарин и гелиадор. Среди любители охоты за камнем нововведения уже посеяли панику. Бороться с нелегальными добытчиками необходимо, но как быть тем, кто ищет камни исключительно для души? Делает из них поделки или просто ставит на полку для красоты? Народ раньше не заморачивался с оформлением документов, вот в том числе на хранение. Потому что если камень добыт где-то ну, в 70-х, 80-х куплен, каждый, кто хранит дома минерал, и который проболтается о том, что он готов его поменять, то есть по факту получается хранение целью сбыта. Вне закона могут оказаться и сувениры, популярные у туристов. Вряд ли у камнерезов-ювелиров, принимающих сырье отчастников, есть документы на материал. Выходит, сотни шкатулок и украшений сделаны из незаконно добытых подделочных камней. Вот лежит яшмы, кусок 100 килограммов, он лежит на поверхности, частично он в земле. И у нас нет механизма получения разрешения на то, чтобы этот камень взять. А ему этого камня хватит, чтобы там пять лет работать и кормить. На фоне ужесточения наказания добытчики камня предлагают вернуть горный билет. Как царской России. До революции его можно было купить за 10 рублей. В то время не маленькие деньги, зато работай где хочешь, вся добыча твоя. Нынешнюю лицензию за недропользование потянет не каждая компания. Что уж говорить о мелких частниках. Кирилл Попов, Станислав Сверчков, Олег Мещерягин. Вести. Дежурная часть. Холцедон. Интересный перелив. Холцедон такой с яблоками красивыми. Деревьев много повалено. Какие-то гниют, пали. Какие-то ветром какой-нибудь ураган пройдет, завалит. Особенно обидно, когда дорогу заваливают. Ну, тоже перелив. Вот ну, такой вот интересный. Такой курочка халцедоновый. А Это да, вообще красава. Нет, килограмм сто, наверное. Вот кварц. Вот здесь вот животка кристаллов кварца здесь кстати тоже если ее вот так вот разрезать интересный рисунок получится вот с какими яблочками Холцдон. О, какой холцдон еще. Вот тоже намешано сколько. Срез, конечно, сделать, отполировать, интересно будет. Нет тут завален шорф, конечно. С метра воды, наверное, там Если в этом аре интересные камни <coughs> находятся, так можно представить, что было в самой жиле В Седловске в Горном университете. Вот там многокилограммовая дороза отсюда с такими яблоками. Красивая. Красивый кварц, алцедон мой образец. Вот кристаллы. Видно, что есть. Вот это окатыш. Ну, если такой есть, значит и нормальные кристаллы должны быть. О! Солнышко выглянуло. Это всегда красиво. Вот холцедоновая корочка. Где-то здесь я каменюку не мог. Ага, вот она, вот дерево, смотри, выросло, вернее, корнями. Вот они есть такие яблоки, есть большие красивые, вот как попадешь на них. Интересная штука. Ой. Это надо... Чтобы образец заснять, Саша, выпиливать надо. Выпиливать? Ага. Здесь груздей, пап. Вообще умотаться. Ну так что, наберем потом? Ну, после работы наберём. Ага. Смотрите. А, у меня есть эта фотка в книге. Да, да, да, да. да. У меня в книге она есть. может быть прямо по телевизору Оба. Ч ⁇ глубоко? Да ты что набрал? Давай, на один день едем. один день Будь здоров! Смотрите, я в килевой части работал. так что камень здесь везде, по идее. Но там-то я. Ну вот осколки вот отвали лежат. Кварца. Горный хрусталь. Можно порыться. Но вот заголовка вау вот это интересно Пытаются симпатюли небольшие. Так, чтобы уж закричать. Клад, клад, клад, клад. Вау. Вот это вот симпатичная штука. Хоть не карандаш, но сколько тут Десятков лет никто ничего не делал. Вау, тоже симпатюля. Симпатюля. Что-то говорили про самозанятых. И все. Застыло, затихло. Дали бы добро, люди бы оформились. Кто бы ездил, копии показывал, кто еще что-то любит. Нет, нам надо в ГИПе загнать. По 20 с лишним тысяч, а тут на бензин только за одну поездку уйдет. Тьфу ты, хватит, дудеть. это интересно выскочила бы такая вот дружа с такими оп, еще что-то попало ну это осколок кварца а вот заголовкой кварчик Вау, миллионы муравьев. Вот это да, такого большого муравейника я не видел. Запах багурника кружил голову. О, усталая. И с камнями и грибами они возвращались домой. Ну, до человека грибы покажите. Это так ага. что, Красава. Ty nabrał w nich już, tak? Nie. Nie? Nie, nie, obiadam.